Народ, всем привет! Сегодня хотел поговорить про изменения, которые произойдут в песочнице, именно про инструкторы, как правильно пользоваться. Про новые навыки оперативников, про изменение премиум аккаунта, про изменение в прокачке оперативников, в которые теперь будут требоваться ресурсы. Ну, материал, ну, конечно, мне роднее слово ресурсы, поэтому в этом видео я буду говорить слово ресурсы. Со временем, думаю, все придет. А поговорим про бусту опыта и кредитов за расходники, насколько это выгодно и сколько они приносят. Поговорим про двойные, двойное использование расходников во время боя и много-многое другое. Но начнем, конечно, с самого интересного, это навыки. Но если честно, до 12 уровня аккаунта вам это не очень интересно, точнее интересно, но не надо. Потому что для прокачки одного навыка потребуется не только кредиты и расходники, а также новая игровая валюта, как они называют материалы. Непривычно привычно говорить слово ресурс. Так вот, появятся новые ресурсы, за которые вы будете прокачивать оперативника и соответственно будете прокачивать навыки. Но пока поговорим про навыки. Так вот, ресурс делится на 4 вида. Это простые белые, зеленые, синие и соответственно фиолетовые. Данные ресурсы выпадают из контейнеров, но шансы падения, соответственно, разный. Также хотел бы сказать, что начиная с 12 уровня вы будете получать белые материалы. Начиная с 20 уровня из контейнера начнут падать уже не только белые, но и зеленые. С 30 уровня будет падать белый, зеленый, синий. И, соответственно, после 40 уровня к этим всем добавится еще и фиолетовые. Данный контейнер можно получить за ежедневные задания, которые будете выполнять, за какие-то активности в игре, а также за донат. И хотел бы сказать, что шанс упадения каждого ресурса соответственно разный. Так вот, открывая контейнер, вы получаете какой-то один вид ресурса. По крайней мере, я в игре выбил один контейнер за ежедневку, я его открыл, мне выпал один ресурс, вот в принципе скрин. Но на стриме с разработчиками я увидел, как они открывали донатный, и, соответственно, с него выпало три ресурса. Будут ли упадать с наших контейнеров при достижении определенного уровня разное количество ресурсов? Скорее всего, да, но это не точно, эта информации у меня, по крайней мере, нету. Так вот, наличие, точнее, количество ресурсов здесь ограничено. В простом выпадает 80, в донатном выпадает 100. По крайней мере, чем реже ресурс, как я понимаю, так будет меньше падать. Потому что вот в этом скрине со стрима показано, что выпало 400 простых и, соответственно, по 100 более улучшенных. Соответственно, количество будет разное. Это значит, что фармить будет немного просто, если простых ресурсов будет гораздо больше. Потому что посмотрел на прокачку оперативников... Это просто ужас, сколько надо для прокачки Ну ладно, к этому мы еще вернемся Так вот, наши навыки Вы выбили ресурсы, у вас есть деньги, купили расходников И можете прокачиваться Но здесь есть система такая не очень хорошая, не очень плохая Вот давайте посмотрим, выбираем, например, физическую подготовку Нажимаем исследование И пошло исследование, оно длится 15 минут Это долго. Потому что следующее, там сколько у нас идет, 2 часа, 16 часов и крайне вообще 80 часов. Это очень долго. Есть хороший плюс, <coughs> плюс точнее есть хороший момент в этом случае. Не обязательно находиться в игре. То есть вы поставили это, 80 часов и ушли спать. Пришли, уже осталось меньше. То есть нахождение в клиенте не влияет на исследование. Это уже хорошо. Исследование можно улучшить. Для этого требуется зайти в магазин и купить какой-нибудь инструктор. Соответственно он за голду 100, 500 и 1000. Но хотел бы сказать, не надо покупать инструкторы на 10 часов для того, чтобы прокачать навык, которым требуется два часа. Вы просто впустую потратите 8 часов. Поэтому покупайте на 1 час и, соответственно, по часу уменьшайте. Если вам надо там 25 часов, купили. 2 по 10, например, да, и 4 по 5. Потому что если вы возьмете на исследование, которое надо 20 часов потратить, еще раз говорю, 50, вы 3 часов просто потеряете. Они одноразовые. Поэтому с умом выбирайте, какого инструктора себе включить. Ну естественно, если вам надо прокачать, например, какой-нибудь вот этот навык за 8 часов, то вы просто включаете его перед сном, идете спать, просыпаетесь вам не надо на это дело, как говорится, донатить. Можно и потерпеть. Это что касается исследования. Хотя нет, про прокачку хотел бы сказать еще один момент. Она линейная. То есть для того, чтобы выучить перк 6 уровня, вам надо сначала выучить первого, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Так что это все делается постепенно. На одного оперативника можно поставить не более одного навыка из категории. Соответственно, если мы перейдем на оперативников, возьмем нибудь дедушку, да, например, и прокачку. Посмотрим, что здесь можно, секунду, здесь можно поставить только либо там на жизни, на оружие, на передвижение и там на защиту. Они покупаются каждому оперативнику То есть если здесь я купил за 1000 свободки, но это не так уж и дорого И этому купил, пожалуй, вот, пожалуйста, я поставил сюда Поставил вот сюда, все, у него два навыка стоят Если я выберу какого-нибудь сворога, То у меня здесь, соответственно, закрыто То есть каждому оперативнику надо заново Точнее, не заново, каждому оперативнику надо отдельно покупать каждый слот Еще раз повторюсь, нельзя поставить, например... Вот сюда, что у нас там, подсумок, и сюда еще раз подсумок. Нет, здесь можно поставить будет только из этой категории, то, что мы уже, соответственно, выкачали. И, как вы понимаете, да, чем дальше, тем круче. Не буду разбирать каждую категорию, каждый отдельный навык, потому что они могут еще поменяться. Это еще песочница, неизвестно, что у нас будет в январе. И это очень классно, если в этом плане разбирать, потому что можно каждого оперативника сделать индивидуальным. Например, сварога можно настроить по одному. Соответственно, там, какого-нибудь какого спутника по-другому И они будут играть по-другому Потому что если возьмем того же ворона Ему не нужен навык на уменьшение точности У него так точность хорошая Его надо поставить какого-нибудь там, не знаю Рейну, например, да, или Корсару у него 10% хоть что-то будет влиять или какой-нибудь поддержки. А вот, например, Перуну этот навык бесполезен. Поэтому очень хорошо, что они индивидуально каждому оперативнику сделали возможность его настроить. А не надо каждый раз заходить и переключать навыки, потому что у каждого оперативника свои приколы. И также хотел бы заметить по поводу этих навыков. Они делятся на ну, универсальные, например, вот на 4 категории. И, например, делятся на определенные, то что только на снайпера. И зачем, например, бронебойные патроны снайперу? Нет, конечно, они ему нужны. Но прикол в том, что это небольшой, но все-таки какой-то баланс разделить по категориям. И здесь сайперу, например, нужны эти сошки, засада тактическая, да, то есть мы одеваем сошки, через 5 секунд мы превращаемся в тень, нас не видно маркер. Если это сделать простому оперативнику, ну, тоже будет такое себе, слишком имбовато будет. В общем, что-то они сделали для баланса. По поводу баланса, а если быть более точнее мат матчмейкинга. Дело в том, что чем больше у вас открыто этих слотов, тем меньше шанс, что вы попадете против оперативников, у которых они закрыты. Точнее, будет как работать баланс. У вас, например, открыто там 4 категории, да, там или там 20 разных открыто. У кого-то открыто... 2-3 или вообще ничего не открыто. Шанс, что вы попадете в один бой, очень мизерный. Конечно, вас не заставят там, ждать по полчаса, чтобы попасть к такому же чуваку, который очень сильно прокачался, но у вас будет балансить в последнюю очередь именно к тем, кто слабее вас. Сначала будут подбираться именно те оперативники, точнее, те противники, которые будут максимально к вам приближены. А еще один кирпичик в наш баланс, и, как мне, это очень классная идея, потому что взять, например, прокачанного до хрена оперативника и оставить его с каким-нибудь малышом, это, блин, будет просто нагиб, потому что здесь есть возможность, может восстановить хп броню и так далее то что тут оперативники играют совсем по-другому это в принципе все что я хотел сказать про данные навыки но есть еще один момент перед тем как мы перейдем к прокачке оперативника да я хотел бы еще сказать по поводу бустеров кредитов так вот получить больше опыта и больше кредитов можете теперь не только за премиум аккаунт, да, но и потратив ваше личное серебро а именно купив разные виды расходников можно нажать сюда купить один на один бой буст ну я уже тут не хватает о, кстати, выучилась физическая подготовка, 15 минут прошло. Так вот, можно также купить бустер кредитов за наши расходники, но они стоят дешевле, а опыт, соответственно, дороже. Так вот, мы накупали разных расходников, переходим вниз и смотрим, что у меня 3 расходника на кредиты и 2 на опыт. Один расходник тратится на один победный бой Если вы проиграли, он не тратится Это, по-моему, классно придумано. Так вот, если мы победили в этом бою Мы получаем плюс 50% кредитов к опыту Вот, точнее, плюс 50% к опыту И также получаем плюс 50% кредитов Это очень классно для тех, кто не донатит в игру Не покупает премиум аккаунт но у кого есть очень много серебра, которое некуда девать Хотя сейчас, по-моему, есть куда девать это серебро В принципе, на этом все Давайте перейдем к непосредственно прокачке наших оперативников Если мы посмотрим на ветку прокачки Она не изменилась с первого взгляда да? Ну да, стала немножко по-другому выглядеть Но не сильно поменялась А вот и нет До шестого уровня все выглядит, в принципе, одинаково но, начиная с, шестого, точнее, с седьмого уровня, нам уже потребуется разного вида ресурсы на прокачку оперативников. И чем дальше мы качаемся, соответственно, тем больше нам надо разных ресурсов, и уже появляются редкие, очень-очень редкие ресурсы. Лично у меня от этой системы немножко подгорает, товарищи разработчики, но не потому, что вы это вели. В принципе, это прикольно, это дает вам возможность больше играть, чтобы мы больше играли, точнее, Люди так фармят, прокачка увеличивается Ты уже не выкачаешь там за 2-3 месяца всех оперативников И не будешь сидеть, говорить, мне нужен новый контент Да, это увеличивает время прокачки оперативников Но, блин, ну это очень дорого По мнению, я бы снизил немного цены Ну потому что на одного оперативника потребуется недели Недели только на одного оперативника По-моему, это очень много для шутера Очень много я согласен, оставьте эту систему, ну, хотя бы в два раза понести, ну, максимум в два раза, ну, хотя бы, блин, ну, не знаю, ну хотя бы процентов на 30 снизьте количество ресурсов, потребляемых для прокачки одного оперативника, это очень много, это оттолкнет многих людей, я понимаю, что люди будут играть, играть, играть, но часть людей это тоже отталкивает, я лично против такого количества ресурсов, требуемых для прокачки того же, блин, 15 улучшения, но... Если его снизу хотя бы в пить полкину, я плюс-минус соглашусь. Если там на 30, тоже соглашусь, не буду греха таить. Хотя, если честно, да, они оставят это так, например, это ж песочница, все может поменяться, имею в виду. Они, например, оставят это так, но я с этим смирюсь и имеем, что имеем. Ну, пожалуйста, товарищи разработчики, сделайте чуть меньше ценник. По-моему, сейчас это очень и очень много. Или, кстати, вот идея, для того, чтобы фармить больше этих расходников, Давайте дадим, например, легендарному камуфляжу возможность зарабатывать один из вид этих ресурсов. Я не говорю, что это прям надо все, но хотя бы первые три дать возможность зарабатывать, одевая этот скин. И вам будет доход, люди будут покупать легендарные камуфляжи и, соответственно, игрокам тоже больше фармить. Также хотел бы сказать, если вы оставите даже такое количество расходников, дайте людям возможность зарабатывать ресурсы еще просто играя в игру. Или вот давайте сделаем хотя бы так, что люди, которые очень много играют, имеют возможность зарабатывать больше. Потому что, проходя ежедневные задания, составные задания, если здесь тоже это добавят, вы получаете ресурс, и все. Смысла большого играть в игру нету. Только прокачивать оперативников всех до шестого уровня и, соответственно, просто играть ради удовольствия. Но некоторым все-таки тем кто очень много играет я бы дал возможность например за 20 боев получаете плюс 5 рандомных расходников точнее не расходников плюс 5 рандомных материалов сыграйте там один бой получаете один то есть фармить именно играя не только выполняя ежедневные задания но и также фармить просто играя по моему это будет гораздо гуманнее для всех людей и не сильно вам ударит по карману потому что человек который сыграет 10 боев он получает 10 рандомных материалов много это? Нет, это не много, это мало, ведь прокачивая оперативника, мы что получаем? Мы получаем, допустим, даже за седьмой уровень, мы... и чтобы не выбить 200 ресурсов, просто играя в игру, мне потребуется 200 боев, это как бы много 200 боев, но все-таки немножко понемножку те, кто много задротят в нашу игру, они будут себе это фармить и прокачиваться быстрее, по мне это будет более справедливо и более классно. А также хотел бы еще сказать уже не по поводу прокачки и того все остальное, а хотел бы сказать, что некоторые изменения произошли в игре по поводу оперативника. А например у волка прицел перенесли раньше, если посмотреть на того же, кто у нас там был, алмаз, то соответственно у него прицел тоже перенесли раньше. Также у него поменяли заслон, э, его обилку изменили, теперь он стал более нагибучим и более хорошим. Также это коснулось других оперативников. Я не буду всех показывать их перечислять, потому что я в этом, если честно, не вижу смысла, все еще может поменяться. Но могу сказать так, барду уменьшили щит, он стал меньше, но ему улучшили сил. Соответственно, он стал лучше хилить. А Карвай вообще очень прикольно поменяли. Теперь он может не только хилить, причем хилить на очень большое расстояние, но также может отравлять противника своим вот этим хилом. Он кидает шар, он немножко там прыгает, и соответственно, там, где он взрывается, все, кто находится в радиусе поражения, они получают отравление. И это очень классно, сколько у нас там стало отравления, если посмотреть на лечение. Да, вот если посмотреть на, на лечение, то получаем э, длительность эффекта 5 секунд и урон 25. То что этот оперативник, э, блин, стал очень и очень хорошим. Прям очень хорошим стал. Это коснулось многих оперативников. Я вскользь посмотрел, не стал лазить по всем, потому что на данный момент это не имеет смысла. Это песочница, здесь тестируют, здесь смотрят. И основной финальный билд уже появится, соответственно, в юноре. Там будем разбирать каждого оперативника отдельно. Так вот, резервы. Теперь в бой можно будет брать два резерва одновременно. То есть два кармана в каждом кармане по одному резерву. И есть еще маленький момент, что... И резервы теперь делятся на две категории Это стимуляторы, медпакеты, адреналин И, соответственно, второй карман Это боеприпасы и бронепластины То есть нельзя будет взять в бой, например, два стимулятора Или стимулятор и адреналин Только что-то из одного вида этих расходников Это очень классно, я очень боялся, что Сделают одновременную возможность носить Два стимулятора или там медпакеты Стимуляторы, это, слава богу, убрали Они этот момент продумали Поэтому в игре стало гораздо интереснее Можно использовать разные виды расходников одновременно И что это, кстати, нам еще приносит, это уверенность личный расход наших кредитов. Соответственно, теперь кредиты будут улетать гораздо больше. Я сыграл в один бой, и у меня там ушло там, по 5 каждого, например, да, это уже 1000, а за бой мы получаем 300. Соответственно, это очень много кредитов высасывает из людей. И теперь в игре, играя с двумя расходниками, ты тратишь больше, и каждый раз задумываешься, а стоит ли использовать этот расходник, потому что ты так уже очень много потратился, но тебе хочется победить. Это такая внутренняя борьба, использовать, не использовать. Но я лично всех призываю использовать, чтобы получить максимальный кайф от игры. Также стало интересно теперь составлять билды на оперативника, потому что он будет не только из разных видов резервов, которые будем вам советовать, а также будем из разных навыков. Под каждого оперативника определенный навык, будет вкусовщина, каждый будет бегать по-разному, каждый будет с разным этим, и ты каждый раз не будешь знать, что у противника стоит какой навык. Стоит у него на автолечение, на восполнение брони или уменьшение от взрыва какого-нибудь там РПО. Теперь стало гораздо уматнее Вот в этом плане, в этом плане мне очень нравится ведение навыков Я считаю это очень классная штука Да, в игре стало гораздо сложнее Да, людям будет нелегко определиться, что куда где ставить Но в плане контента, в плане интереса к игре настройки оперативника под себя Это просто шикарно За это разработчики вам большой большой респект а Не упомянул я еще один момент Это в профиле теперь появился вид штаба В данный момент есть только одна Это промышленность Она будет стоить тысячу монет в принципе цена адекватная, тут я к ним не имею претензий, будут добавляться разные соответственно профили, разные виды штабов, и это очень классно. Но стойте, стойте, это еще не все, я не рассказал про изменения в премиум аккаунте, их можно очень легко посмотреть именно вот здесь. А дело в том, что без премиум аккаунта, качаясь до 14 уровня, вы не будете получать свободный опыт. Свободный опыт вы будете получать только с 15 по 18 уровень, точнее будете получать по 5% свободки. А докачавшись до 19 уровня, будете получать уже плюс 10% к заработанному опыт. Но если у вас включен премиум аккаунт, вы получаете 5% докачаясь до 14, 10% докачиваясь до 18 и соответственно по 15% свободного опыта будете получать всегда докачавшись до 19 уровня Это очень классно для тех, кто купил премиум аккаунт И уже печальная новость для тех, кто его не купил Ну, кстати, в принципе, я могу смириться Здесь, конечно, больше негатива, чем позитив Для тех, кто не донатит Здесь, конечно, не хапнуть немного негатива Ведь те, кто не донатит в игру Теряют возможность зарабатывать свободный опыт, точнее, они имеют возможность зарабатывать свободный опыт, прокачав оперативника там, до 15 уровня. Но ведь докачать его до 15 надо потратить не одну неделю. И потом вам придется играть на этом оперативнике, если хотите зарабатывать свободку. Для того чтобы докачать его до 19 и получать еще больше свобод. И тут премиум аккаунт становится более привлекательным, нежели раньше. В этом плане они, конечно, очень хитро поступили. Хорошо или плохо. Это каждому решать самому, я лично постоянно покупаю премиум аккаунт, каждый месяц для меня это не имеет значения, но для простого игрока, конечно, это немножко негативно, но здесь, если честно, я не против, это их право, может быть, это, конечно, все изменится, но уже навряд ли, мне кажется, премиум аккаунт 2.0 будет таким, как он есть на данный момент в этой песочнице ну еще один момент если вы заработали 25 тысяч опыта вы нажимаете ускорить прогресс приходите сюда и за 250 монет покупаете 25 тысяч свободки я надеялся что они перейдут эту систему немножко по-другому не 25 тысяч свободки за 250 монет а сделали хотя бы какой-то курс например одна монета стоит там 100 свободного опыта ну и приблизительно говорю, то что можно было конвертировать например мне надо 20 мне надо не 25 тысяч мне за всего лишь 13 тысяч. Я мог свободно пойти купить 13 тысяч, потратив определенную сумму монет. Меня бы это устроило гораздо больше, чем вот эти перевод по 25 тысяч. Конечно, это лучше, чем было раньше, с одной стороны, но я насчитывал все-таки немножко на другую систему. Тут вот я остался недоволен, я периодически перевожу свободный опыт, потому что в игру, точнее времени на игру у меня гораздо меньше, чем у некоторых людей. Поэтому я надеялся на более лояльную систему для игроков. Данный вариант игры получился и хорошим, и плохим. Я не буду рассказывать, там, что появится новая карта, новая ТВД и тому подобное. Я рассказываю про то, что появилось в нашем клиенте и в том виде, в котором мы будем это играть. Кто-то меня спросит, зачем играть в песочницу на данный момент. Я всем советую быстренько пойти поиграть, потому что, проходя составное задание, мы получаем не только... Эмблема первого проходца, а также получаем один контейнер, в котором будет находиться случайный оперативник. Ну естественно кроме Нэша, Росокола, Стерлинга и Бурбона, их исключили. Соответственно этот контейнер позволяет получить нам еще на одного оперативника больше при старте игры 27 января. Также в этом контейнере будет находиться образ водяного для одного оперативника из Альфа, тоже будет рандомно. А также нам дадут 5 контейнеров с ресурсами, которые вам понадобятся для прокачки навыков и какого-то из оперативников. Так что на старте игры те, кто поиграли в песочницу, будут в большом плюсе, в отличие от тех, кто просто с нуля стартанет 27 января. Ну а с вами был ВДВ стрим, пока-пока, увидимся в рандоме, надеюсь данный видео не был... Ну а с вами был ВДВ стрим, надеюсь данное видео вам понравилось, вы остались довольны, прожали лайк, подписались на канал, пока-пока, увидимся в рандоме.